Итак, мы сделаем съемочку. Как по свету? Хорошо, в принципе. А что у тебя получается? Получается? Получается, вообще-то темновато. Интересно. Так, давай сейчас ты раскуйся. Может быть, сделаешь программку на... Без стушки? Здесь свет не, не, не для фото, здесь дурацкий свет, но он тем не менее. Давайте сейчас попробуем одну... Со вспышкой. одну без. Вот со вспышкой неплохо получается. Ну это я получаюсь, потому что я на свету сыграю. Ну да. У тебя свет другой, у тебя есть да Давай здесь ну не Так с яблочком что-нибудь обрати. И чтобы с ним сделать? Не, ну ты ничего не делал, ты можешь его укусить. О, так с можно сломать. Мне впрямую прямую. Давай еще раз. Простите. Чуть-чуть а, откинь шляпку. Ну что ж, в общем-то, неплохо, дорогие друзья. Это Даша. Сойдет. Итак, заканчиваем. Ну, съемки у нас, дорогие друзья, такие, как говорится, непринужденные. Ну, тем не менее.